Он вид напускает угрюмый, единственный специалист. Но если зальет выше трюма, не в меру бывает речист. Что прокус вас, бездельников, уткнут в носы, считают с понедельника свои часы утром сопя на летучке он смотрит надмененный и строк как будто Господь синие тучки страданием подводит итог да что за сброс бездельников носы торчат всех вас без понедельника так да к черту вам! перечит наглеет мажорит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 Его зовут бездельники и славят псы, банкуя в понедельники на разпасы. Его зовут бездельники и славят псы, банкуя в понедельники на разпасы.